Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алмат, я из Казахстана. Я сегодня хочу рассказать о Викторе Бандолета, как он меня обучает в продвижения социальной сети ВКонтакте. Что я, я уже где-то два месяца уже, где-то больше два месяца уже обучаюсь. Ну, я обучался, что у меня было, что у меня не было, да, вот. Я вообще не знал, как работать ВКонтакте. У меня, во-первых, что получился? Я у меня, например, получился хороший, э, ну, продающий аккаунт э, э, ВКонтакте, да, который привлекает людей, да. Это, во-первых, второй продающий э, группа, э, тоже моя экспертность продает, который, да. И я третий. Это уже я обучался, как э, собрать подписчиков. То есть с помощью рекламы, да, то есть бесплатной рекламы с помощью рекламы, как собрать подписчиков. Я, конечно, оказывается, я вообще не, не имел такое понятие, что такое подписчик, да, вот, я когда, что такое, знал, когда база подписчиков сегодня, оказывается, богатство, да, потому что если ты соберешь, например, несколько тысяч подписчиков, значит, это, как бы сказать, они у тебя начнет покупать что-то, да, если, конечно, эти люди увидят тебя профессионала, эти люди у тебя уже начинают покупать твою экспертность. Поэтому, конечно, какую-то часть э, вступает тебе в ком команду, да, и какую-то часть у тебя покупает твою экспертность. Поэтому, э, как бы я благодарен Виктору Бандолета, он как бы, ну, я ну, как бы он показывает все нюансы, да, вот, как настраивать правильно рекламу. Представляете, в моем, в моем рекламе один подписчик ко мне обойдется где-то один, ну, полтора и два рубля. среднем в среднем два рубля, два рубля. Я за всего лишь за пять дней собрал 100 целевых подписчиков ко мне в группу. Я думаю, это хороший результат, потому что, ну, это благодаря Четкому, как бы, э, благодаря четкую систему Бандолета, у него есть такой э, платформа бизнес про, Там поражеванно любому человеку объясняет, как он обычно, ну, как он может э, сделать этот бизнес, да, вот. Не то, что бизнес, в общем, как все это настраиваться, все к этому. Поэтому я благодарен Бандолета, э, э, я благодарен, действительно, ему за обучение. Я сегодня просто себя вот я до 2 месяца, почти, да, уже 2,5 месяца я обучаюсь, я просто у себя просто вижу какой-то рост, ну, рост, реальный рост, потому что у меня начались уже люди, как бы, я во время уже обучения, я уже через интернет уже подключал, подключал уже людей, некоторым людям я уже продал свою экспертность, понимаете, абсолютно, ну, абсолютно, как бы, не имел в интернете ничего, как бы сказать, да, ну и у меня такой результат. Поэтому большое спасибо Виктору Бандалету за его команду. Спасибо вам большое.